Второй, принцип, второй основной постулат, о котором я хотел бы сегодня сказать, это то, что основная часть соединительной ткани, она не живая, она всегда находится в мертвом состоянии, поскольку основную часть составляет именно межклеточное вещество. Это микропрепарат костной ткани, это сканирующая ультрамикроскопия клетки костной ткани, Выглядят таким образом. Они находятся в лакунах и соединены между собой изначально плазматическими контактами, которые потом находятся плотно запечатаны в минерализованное межклеточное вещество. Со всех сторон они объединены плотной трехмерной сетью межклеточного вещества, представленные в том числе э, нитями коллагена. Вот это пучки волокон коллагена очень плотные, многократно пересекающиеся, а вот эти маленькие кружочки – это зерна кристалла гидрата гидроксиапатита. Вот в таком виде кость находится запечатанным межклеточное вещество и в норме существует всю свою жизнь. Мы видим также фрагменты межклеточного вещества в зоне среза препарата и можем посмотреть, что оно Достаточно однородные и плотные. Болокна коллагена при трансплантации изначально являются неживыми. Поэтому они не погибают, они не содержат клеток. Поэтому при пересадке межклеточное вещество, являясь мертвым, может повторно замещаться новым межклеточным веществом, как и происходит в норме. Суть аутотрансплантации, то есть пересадки аутоткани для создания объема, увеличение объема, закрытие дефекта. Оно заключается в том, что очень долго существует межклеточное вещество. Оно стабильно. А поскольку новые ткани образуются в любой свободной полости в строме, то это является своего рода фактором, который способствует развитию новой ткани. Казалось бы, рыхловолокнистая и плотноволокнистая соединительная ткань Должны иметь общие признаки и схожую структуру Поскольку происходят из одних и тех же клеток Из мезенхимы, которая лишена кровеносных сосудов А крещевая ткань и костная ткань тоже имеют общих предшественников Да и, кровь, кровь, да, и клетки крови тоже имеют общего предшественника Как и все эти виды тканей, образуются из одних и тех же полипатентных, по сути стволовых Клеток мизенхима в одном случае лишенных кровеносных сосудов, в другом случае имеющих богатое кровоснабжение. Тем не менее, именно рыхловолокнистая ткань и хрящевая имеют общие и более близкие признаки, и также как костная ткань имеет общие признаки с плотно волокнистой ткани. Все эти клетки вырабатывают межклеточное вещество и образуют общий покров. Поэтому есть всегда четкая видимая граница между плотной соединительной тканью, соединительной тканью костной или хрящевой. Хрящ всегда образуется из мезенхима и уплотняется именно в тех местах, где будет сформирован. Хрящ всегда подкрыт нахт хрящницей или перихондрием, как мы видим и на данном препарате. И вот он слой активно делящихся клеток, они выстроены в виде ниточки имеют небольшую толщину слоя и откладывают внутрь клетки хондробластов, которые в дальнейшем созревают и формируют полноценную структуру хряща. Клетки мезенхимы внешнего слоя мембраны дифференцируются в фибробласты, полноценные, которые окружены со всех сторон межклеточным веществом. И в дальнейшем, созревая в хондроциты, Межклеточное вещество, в основном гиалуроновая кислота, глюкозаминогликаны и другие компоненты активно выделяются всеми клетками. И клетки приобретают обособленную, оформленную структуру, погруженные равномерными межклеточное вещество. После этого рост хряща останавливается и в дальнейшем слой э, ростковый, он фактически редуцируется и потом уже не переходит в процессе жизни э, к состоянию повторной активности. Но интерстициальный рост в случае хряща возможен и происходит путем метоза, поскольку э, межклеточное вещество не находится в запечатанном минерализованном состоянии, как в случае с костной тканью. Схематический рисунок и микропрепарат еще один хрящевой ткани для того, чтобы нам поставить в, общем, в, этом, в этой части какую-то точку и перейти к изучению других структур. Алексей, я извиняюсь, просьба всех участников выключите звук. Или сейчас я попрошу, органи... организатор конференции выключить звук. Я прошу вас, будьте внимательны со это... звуком. Извините, Алексей. Итак, хрящевая ткань или участок хряща состоит обязательно из нескольких структур. Это волокнистый слой. Одни и те же клетки откладывают кнаружи. Фибробласты, которые затем превращаются в фиброциты. Они и так же и сохраняют веретиновидную форму с достаточно крупным ядром, расположенным посередине и будучи включены единично между плотно расположенными одинаково ориентированными в плоскости волокнами коллагена. Ростковая зона хряща, перихондрий, которая откладывает внутрь похожие клетки, но имеющие в отличие от клеток хондробластов, более ацид... э, базофильную цитоплазму, которая окрашивается в синий цвет на препаратах Мы это встретим дальше Это говорит о том, что идет активный синтез белков И э, клетка растет, развивается, выделяет активные компоненты И продуцирует их вокруг себя со всех сторон, формируя межклеточное вещество Изначально клетки э, хондробласты расположены единично и достаточно редко в структуре хряща, формируя тем самым достаточно плотный объем для обмена жидкостями, газами, низкомолекулярными соединениями. В дальнейшем клетки хряща они делятся путем метоза и формируют гнезда. Последующие изменения в хряще обычно сопровождаются минерализацией межклеточного вещества, происходит кальцинирование хряща и его фактическое умирание. Ученый Скуг в 1976 году впервые доказал, что можно пересаживать надхрящницу Он пересадил фрагмент надхрящницы мелкому животному И доказал, что молодые хондроциты, наблюдая их ну, Во-первых, они сплющены округляются по мере их роста и возраста И надхрящница не умирает, она интегрируется с соседними фрагментами надхрящницы и продолжает свою активность. Поэтому на сегодня мы отлично знаем, что хрящи можно пересаживать и достаточно космополитно в различных областях в пластической хирургии, косметической, комбустеологии И во всех местах, где возникает дефект, при пересадке надхрящницы, она полноценно интегрируется и продолжает свою активность. При этом после пересадки. Фрагмент надхрящницы, который был установлен, он переходит к, активности, к повышенной активности. И в этом месте образуется большое количество хрящевой ткани. Пучки коллагеновых волокон. Коллаген в матриксе хрящевой ткани занимает больше половины. До 70% в зависимости от локализации в разных хрящах, определяя плотность этих тканей. Там есть также и сульфатированные глюкозаминогликаны. В первую очередь это хондроитиносульфат, который да, на сегодня применяется широко лекарственный препарат для укрепления, восстановления, нормализации функций обменных процессов в хрящах. Хотя на самом деле в том объеме, в котором он поступает в организм, конечно же, хрящами он не усваивается. Есть еще более плотная структура, Это кератансульфат, сульфат тоже достаточно развесистый белок, который препятствует э, миграции э, крупных молекул и клеток. Поэтому при пересадке надхрящницы или фрагмента хряща клетки не могут проникнуть внутрь и э, вызвать аутоиммунную реакцию или э, иммунный ответ в отношении чужеродной надхрящницы, поскольку передаются только жидкости, газы, низкомолекулярные соединения. Основное массу хряща составляет большое количество гиалуроновой кислоты, которая как бульон заполняет весь объем. Представлен микропрепарат волокна толщиной 16 микрон. Мы видим, что пучки коллагеновых волокон ориентированы между собой, достаточно плотно сплетены организованы в одном направлении. И между собой имеют дополнительные перекрещивания и сплетения, похожие на канат.